Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, доживьте свой дежурный бутерброд. Привет, друзья! С вами очередной выпуск «Гид парохода» Лена Диченко, Валентин Землянский. Мы начинаем двигаться по новостному формату происходящего в стране, основным событиям, которые редко попадают на экраны, на экраны телевизоров или попадают, но... Там не, не замечают или не, не хотят заметить самого главного, что на самом деле происходит, происходит в Украине. Здравствуйте, друзья. Не прошло и трех недель, как э, власть отрефлексировала на разгромный вывод Венецианской комиссии по языковому закону, принятому еще прошлым созывом парламента, тем, который был откровенно порохобоцким. Да. И вот сейчас они все-таки решили э, как-то отреагировать и сказали, что будет разработан э, еще один законопроект о языках национальных э, меньшинств. То есть, очевидно, русский язык. Подпадет, подпадет под действие этого языка. То есть функ... будет Конституция, где есть 10-я статья с функционированием русского языка, будет закон о функционировании украинского как государственного и будет закон о языках национальных меньшинств. А содержательную часть, разгромленную Венецианской комиссии, содержательную часть действующего закона о языках они решили не трогать, потому что вспомнили они, что в Конституционном суде на рассмотрении этот закон уже находится. Я напомню, что Поблок подал в прошлом созыве такое конституционное представление, но как раз по тем же пунктам, по которым его венецианка и раскритиковала. Вот. В общем-то так. Вот так будет странно разнесено в регулировании законодательном то, что в принципе могло быть просто отменено и мог быть разработан просто один сбалансированный закон у языка. Ну или в конце концов как бы с русским языком можно было разобраться согласно Конституции. Есть, для меня до сих пор остается большой загадкой, почему в дискурсе вообще как бы русский язык рассматривается как язык национального меньшинства процентов говорят в двухязычной стране. Двуязычная, ну то есть давайте просто объективно, то есть как бы вы, так сказать, сознательно игнорируете здравый да. смысл, напоминаю больше. Люди разговаривают на двух языках, более того, даже самые, так сказать, за взятие патриоты, они выходят с эфира, они говорят на русском. Ну, вот. Кроме того, прошлый ведь закон языковой Колесниченко-Кивалова, он был отменен, признан неконституционным не по своему содержанию, наоборот он был очень выдержанным, он был согласован со всеми этническими группами, которые живут в Украине, как раз небольшими и большими в том числе, и он получил прекрасные выводы Венецианской комиссии, отменен он был за нарушение конституционной процедуры личного голосования и нарушение закона о регламенте, о регламенте во время голосования. Ну вот, решили вот так отморозиться, пока, мол, нет вывода Конституционного суда, пусть себе действует вот то, что Порошенко принял. Ну, это феричное. И вообще с языком я тебе хочу сказать, это еще маленькая иллюстрация происходящего. Ты же помнишь, еще параллельно был принят новый правопис, новое правописание. И вот интересно, что те дети, которые вот пошли в школу и сейчас там вот учатся в шестом классе, они не понимают э... детей из старших классов. Не, они все говорят на русском, но мы не мы сейчас об украинском, язык на котором ведется преподавание. Они будут сдавать экзамены уже э, исходя из требований нового правописания, вот, как, ну, когда придет время сдавать ДЗНО. А вот те, кто учатся сейчас старше, то есть 7 класс и старше, они будут сдавать еще по старому правописанию. То есть абсурд будет полнейший. Просто даже не говорите Сирии, что нам Слушайте, приходится иногда находить. А, техника не выдерживает. Пожалуйста. И, вот, и вот, что, вот что самое интересное: что как бы, дети, которые и так в принципе, ну, есть большие проблемы с грамотностью, причем на, на обеих языках, на обоих языках, как на русском, так и на украинском. Теперь еще к ним добавятся вот эти вот, как бы, я даже не знаю, как это назвать. Вот, ну, диаспорянский украинский превращается то есть малогалицизмом это я тебе могу сказать, как человек, который с ребенком делает украинскую литературу да? то есть, я, я вижу эти тексты Которые просто забиты голицизмами заимствованными, причем очень жестко из польского, из немецкого. А плюс теперь еще добавится как бы и, и произношение. То есть эфир поменяется на этер. Ну, это можно обсуждать бесконечно, как бы это бред, бред собачий. Никогда на Украине так не говорили. Ну, дело в том, что то, то правописание, которое было принято как эталон в недавнем времени при режиме Порошенко, оно действительно существовало в Украине в 20-х годах 20 -го века, то есть около ста лет назад, но продержалось оно крайне недолго, там порядка тоже двух лет. То есть это, в принципе, достаточно искусственно созданное такое наречие, которое никогда не было нигде литературной нормой. Да, ты улыбаешься, но действительно получится, что разные поколения украинцев перестанут друг, друг, друга, друг друга понимать. Да. И он же, понимаешь, язык утяжеляется. Ну, то есть, если вот типу логики произношения, которое предлагают, написания и произношения, которое предлагается, то есть и так его его отягощают уже галицизмы. То есть он из легкого вот как по писал, да, как, бы, как белозубая, белозубая улыбка болтовчанки. Да. Так, по-моему, у него фиолетовых лучах было. То есть, вот, в, когда Петлюра входит в Киев, вот, вот, они приносят с собой вот это галицийское наречие, которое тут уж мы видим сейчас. Ну, а следующий же счету. шаг парахотов был в том, чтобы еще перейти с кириллицы на латиницу. Да? Чтобы, вот, это не Чтобы, это еще Ющенко, помню, чтобы вообще было. отсечь людей, которые помнят Советский Союз, которые помнят э, русский язык, чтобы вообще их отсечь от э, общего информационного поля. Вот, собственно, задумка, вместо того, чтобы э, искать то, что объединяет, искать э, там какие-то позитивные, созидательные вещи в украинском языке, в украинской литературе, которые не отталкивают людей, а наоборот объединяют. Ну, я тебе хочу сказать, что у них с успехом это получается, потому что по большому счету изучение русской литературы в школе оно же уже давно забыто. Произведения русской классики они входят в курс зарубежной литературы, причем в очень усеченном виде. А как бы вот, ну, опять же приведу примерно собственном опыте, да, то есть, как бы, например, мы сказку о Золотой рыбке вот, мы учили на украинском языке. Есть, мне сначала нужно было ребенку показать мультик 50-х годов на русском, потом прочитать ему на русском, потом мы перешли уже как бы к пониманию произведения непосредственно Боюсь спросить, на... как, как будет разбитая корыта, потому что это, это важный архетип, к которому мы движемся. Как будет по-украински разбитая корыта? Не... Готов тебе прямо сейчас мы найдем. я Розгардятся не вагоны да, или как. Вот, вот, не, не, не готов я тебе сейчас, как бы, дать аутентичный перевод на украинский язык, как бы разби, разбитого коры. Так я и не претендовал. Я же не претендую, так сказать, на должность госчиновника для того, чтобы сдавать экзамен по украинскому языку. Хотя, может, скоро ли гражданство начнут лишать, если ты не сможешь ждать. Такое, что же может быть, вот шпрехин как даст тебе и все, начиная от штрафа и заканчивая лишением гражданства. Ну, насколько я понимаю от инициативы раздавать гражданство направо и на диаспоре, которая, а это на секундочку это возможность голосовать, да? это какие-то гражданские права, которых лишены жители Донбасса или гастарбайтеры на территории Российской Федерации, да? то есть несколько миллионов украинцев не могут голосовать или усечены в своих, пораженных политических правах, зато мы раздадим Ульяном Супруны и другим людям, которые говорят, вот как раз на этом умершем на речи 20-х годов прошлого века, который нам ну, вообще непонятно. Да? У меня одна приятельница рассказывала о том, что ей американская диаспора, украинская, да, жаловалась на то, что какая-то новая волна иммиграции с востока Украины занимает их места в украиноязычных школах и клубах, где они преподают украинский язык. И вот плача — эта диаспора, которая выехала… Там, несколько поколений назад, они говорят, что они новую, я То есть они говорят о том, что сейчас новые иммигранты из Украины приехали и говорят на языке, который им непонятен. То есть современный украинский непонятен американской диаспоре, законсервированный. Вот как раз во времена волны там, Белой иммиграции или какой-то еще во время Октябрьской ну, революции 100 лет, 100 и сто лет назад, да. Но тем не менее, как бы, зато мы впереди планеты все нас уже и свои не понимают. То есть получается, что жители промышленных регионов, высокообразованные, в принципе, образованные да, люди, которые находятся с нами в одном культурном поле, они выталкиваются государством, а Собственно, люди, которые э, имеют очень абстрактное представление об Украине, как э, вот, одежда средних веков, э, селянская, да, вот и все, что они понимают об Украине, а они ментально граждане Америки и других, там, Канады других государств, вот, они почему-то э, получат совершенно безвозмездно украинское гражданство. При том, что это непростая процедура сейчас для любого человека. Ну, По-хорошему, ну, понимаешь, представление о происходящем как о Шароварщине и э, самое что украинская история последних 100 лет она подается детям в весьма усеченном виде и, кстати в художественных произведениях тоже то есть если опять же таки открыть учебник по литературе то кроме так сказать страданий селян в украине больше ничего не происходило вот если как бы почитать, подготовки продажи сельхозземель начали готовить да. на за 100, да? и итог не заставил себя ждать то есть вот по ноябрю месяцу мы можем уже увидеть как бы, результаты. В, в ноябре месяце промышленное производство обвалилось, я не побоюсь, этого, на 7,5%. И общее сокращение за 10 месяцев составило за 11 месяцев даже. Составило 1,2%. Ну, в... ну, то есть, по отношению к, нач... к... За месяц, это 1,2%, да? а по отношению к прошлому году это уже 7,5% 7,5% месяц к месяцу. Но при этом гривна искусственно удерживается. Да? У экспортеров валится выручка. Они не могут, получается, по, никак конкурировать с, даже произведенные в Украине товары не могут конкурировать с импортными на сегодняшний день? Там даже больше я тебе скажу. Во-первых, продолжать надуваться под пузырь ОГЗ. Более того, они же там ноу-хау никому в голову такое не приходило позаимствовать из бюджета еще как бы не начавшего действовать 2020 года. Там, где уже дефицит 90 миллиардов. Да, они решили на покрытие. Этот бюджет не выполняется с учетом всех решений сейчас, то есть как бы ограничения все выплаты. Это, кстати, вопрос о бизнесе. Ведь по большому счету, как бы ни было, то есть вот я разговаривал с представителями среднего бизнеса, они задыхают, они говорят, нам, перед нами не выполняются как бы обязательства. У нас нет оборотных средств. То есть, естественно, начинает лихорадить всех и вся, потому что ну, цепочка расчетов, как бы, она же обваливается в конечном итоге. Гривны нет на рынке. Да вот отсюда мы видим, а у нас правительство бодро рапортует. Смотрите, как мы ужали курс как бы вот уже ниже 23 гривен за доллар. Как бы, и дальше продолжаем. Продолжаем мощную стабилизацию. Но закончится это все очень печально, я хочу тебе сказать, потому что не приведи, Господь, вот уже... цены растут на самом деле. Цены, цены, не ну, даже если они не меняются, они растут. По факту они растут. Это во-первых. Во-вторых, как бы тот же Милованов, какой бы он ни был, как бы альтернативно одаренный, он говорит о возможных последствиях падения цен на металл. Начнем с этого, как основной источник это не экспортных... до получения налогов как не просто, а с учетом ужавшейся, опять же, таки, гривны, то есть это недополучение доходов, плюс ко всему еще, ну, кроме налогов, как бы налоговых поступлений. И при этом нужно понимать, что в том случае, если действительно разразится тот мировой кризис, о котором так долго говорят большевики, Соллл-стрит, все это закончится тем, что вот это вот пузырь надутый на сегодняшний день, он бабахнет так, что мало всем не покажет. Особенно учитывая -то, то, то, что законопроекта о деривативах все-таки приняли, да? то есть то, из-за чего случилась последняя волна кризиса в Соединенных Штатах Америки, когда на накручивалась на накрученное, на накрученное. Да? Вот, собственно, они разрешены теперь в Украине, эта схема, поэтому а ожидаем синхронизации с планами Но э, я Чикагской школы хочу сказать, что, и капитализма кризисов. По-моему, если я не ошибаюсь, индекс Доу Джонса в, в кризис 2008 -го года был 11 тысяч показателей, он упал до 6 тысяч. Сейчас индекс Доу Джонса составляет 30 тысяч. То есть вот весь этот избыточный, как бы избыточная ликвидность, она булькатит вот в этом пузыре. Вопрос в том, когда, так сказать, вот господин Сорос и, и же с ними, вот, то есть, когда Выстрелит, да, то есть будет вот этот час Ч, чтобы этот пузырь проткнуть, он опять как бы начал сдуваться, и соответственно, ну то есть в первую очередь страдают вот такие вот слабые открытые экономики сырьевого типа, как украинская. Есть... Ну, кстати о господине Соросе, тут неожиданно на территории Украины развернулась информ схватка между демократами и республиканцами. Недавно посетивший Украину бывший мэр Нью-Йорка и действующий адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что четыре посла последних Соединенных Штатов в Украине, они лично курировались Соросом. Да, то есть сделал такой, такое, по сути, нападение на демократов и четко очертил разграничение «свой-чужой». Поэтому… Здесь бы со стороны тех, кто из власти того крыла, которое намерено сближаться с Трампом и республиканцами, здесь было бы логично ожидать все-таки законопроект или какую-то другую инициативу о том, чтобы посчитать всех этих соросят, взять их на жесткий учет и всех агентов иностранных государств заставить, во-первых, четко декларировать свои доходы и их источник, четко маркировать себя как агенты иностранных государств, да? и, в общем-то, четко ограничить их в правах доступа и к средствам массовой информации и к влиянию на гражданское общество. и кто же их будет ограничивать, когда по большому счету, ну давай смотреть, у нас как бы э, соросята находятся в высших эшелонах. Нет, ну мы идеи уже должны как бы реализовать. как идея, реализовать. Да. Я не про, я обеими руками за, вопрос просто в, реали... в механизме реализации. Кто будет реализовывать вот эту вот идею как бы в фиксации э, иностранных объектов. Ну вот эти ребята, которые м, сейчас радостно зашли на эти миллионные зарплаты, там Лещенко, Наемом, да, и все остальные, они про проглотили один крючок важный. Это все-таки исполнительная власть. Да? Их никто не защитит от уголовного преследования. Очень несложно а, поймать или... Если нет возможности поймать, то просто подставить их ну, на, на любой копеечке, которая не так лежит. Это тоже вторая подсказка для власти на тему того, что делать и как бороться. Тем более, что господин Коломойский эту же войну царосятам объявил, и уже даже в Телеграме появляются одноименные каналы, и эти люди начинают маркироваться, их конкурентами, их оппонентами, их, они начинают маркироваться как соросята, хотя еще буквально год назад за слово соросята можно было получить в ответ штамп агента Кремля, да. что мы, в общем-то, регулярно да. получали с тобой. относительно цента замечательная была встреча президента с нефтетрейдерами, Бесподобно. То есть в нашем э, либертарианском так сказать, государстве президент решил встретиться с трейдерами и поинтересоваться. А почему это как вот гривна укрепилась почти там? Тут? А цены вы не снижаете. А цены вы почему так медленно? А если снижать, то так медленно читильнее, надо, товарищи, чтитнее. Но я тебе хочу сказать, что во-первых, не было еще ни одного президента, как бы, который бы не встречался с трейдерами для того, чтобы поговорить с ними. It's a date. О ценах, да. А при светлях было? Или... А, нет, это было всегда очень помпезно, но, например, там во времена Ющенко, и даже, если я не ошибаюсь, по -моему, во времена Януковича продолжалась эта практика, при Министерстве энергетики существовало такое, такое подразделение, как аналитическая группа. И они занимались как раз вот этими вот вопросами. То есть это была сфера ответственности министр, министра энергетики, который, собственно, видел всю картину, начиная от таможни, заканчивая уже стеллами на АЗС, и понимал очень четко, то есть разложить как бы структуру цены очень просто. Где там налоги, где там нефть, ну непосредственно сама цена нефтепродуктов, сколько зарабатывает оператор, ну по-хорошему это все видно. Ну по -хорошему это все. Но и вот там как бы шел такой нелицеприятный, не для прессы разговор, как правило, между трейдерами и между представителями Министерства энергетики. И вот уже после этого, как бы как была проведена или были проведены подобные встречи, более того, определялся коридор прогнозный цен. И вот он, ну, как бы публиковался в прессе, то есть для того, чтобы потребитель мог ориентироваться, да, то есть какой коридор закладывает, например, Министерство энергетики. Я понимаю, что была немножко другая ситуация на рынке, но тем не менее. И вот тогда уже, вот после таких встреч проводилась встреча с президентом, это была подготовленная встреча. Готовил ее кабинет министра, потому что президент приходил, уже все были в курсе, уже все все знали, никому ничего там доказывать не надо было. Ну президент надувал щеки и говорил, ну что ж вы товарищи, товарищ, а товарищ Кирилл, так мы же уже как бы вот... Торжественно клянемся, и действительно были все экономические предпосылки для того, чтобы цены снизились. На сегодняшний день таких расчетов никто не проводит. Господин Оржель, он вообще ну, как, бы, как инопланетянин, что в газовых вопросах, что в вопросах как бы, ценообразования на рынке нефтепродуктов. Вот. Зеленский собрал, как бы, будете снижать? Вот, говорит, ну как бы мы построим. Ну вот есть сообщение, что вроде как даже процесс пошел. Я еще на, на, на своей АЗС не смотрел, но давай понимать, что э, вот за эти там ну, чуть меньше 10 лет. Что произошло в вопросах ценообразования? Если раньше цена на Стелле, она, по сути дела, соответствовала цене продажи, то есть приезжал, заправлялся, как бы, ну вот цена была... Сейчас, ну активно, как бы, последние там, не сейчас, а последние несколько лет, реализуются программы, программы лояльности. И вот эти программы лояльности, они как раз позволяют сэкономить там от 1 до 5 гривен на литре, если ты, как бы, клиент этой, этой АЗС, поэтому вот сейчас стелла это не показать. И, там, пытаться бомбить только потому, что я на стиле увидел там, ну, условно 30 гривен, но а по факту я могу купить за 25, если я клиент этого авто, автозаправочной станции. Но это не вопрос президента ну, по-хорошему. Ведь у нас была злочинная тоталитарная Влада там при Януковиче, ну прости господи, при Ющенко, молчу уже при Кучме. Как бы. а, а вот сейчас же у нас самая демократическая в мире и либеральная. Так какого, собственно говоря, офис президента лезет в рынок нефтепродуктов? Ну, мы же видели эту встречу с премьер-министром, и, собственно, после нее, после такой неподготовленной встречи, мне кажется, что еще там плюс-минус восемь неподготовленных встреч в таком же режиме, они ничего, ничего не решают. Но вот тут я читаю, что господин Ветренко опять сделал массу резонансных заявлений. Если коротко, то он заявил, что... Транзит русского газа по украинской территории это залог того, что Путин не нападет. Вот так примерно. Господин Митренко сделал нам гораздо больше интересных заявлений. Во-первых, он сомнился в том, что они подписали. В реалистичности. Я считаю, что ну, вот, с точки зрения логики, я тебе объясню: просто вот нужно очень понимать, что ментальное восприятие, смысловое восприятие происходящего на Украине, то, что происходит, я имею в виду на переговорах, то есть восприятие этого на Украине и восприятие это, например, в России или в Европе совершенно различно. Потому что у нас все время ждут то ли зрады, то ли перемоги. И, в принципе, в такой же логике Но, информация и, подается. И, и, это единственное информполе, где э, понятие предательства и победы антонимы. Да? Больше ни у кого предательство не противопоставляется победе. Да? То есть, оно ну, как бы э, один зеленый, другой в Африку. Но здесь я позволю себе додумать мысль Витренко до, до конца. Угу. То есть, э, поскольку транзит еще в 19 году был, то есть получается, что до сих пор Путин не нападал. Понимаешь, в чем беда? Нет, так все время же Порошенко говорил о том. что... То есть он что... как бы сейчас э, амнистировал Путина. Если не будет транзита, Путин нападет. Да. А если... Так как транзит же есть. А значит, он не будет. нападал. Ну вот теперь нет, так, теперь в руках Витренко. Видите, у нас закон действует о том, что Путин агрессор. У нас он... в руках вот... Витренко спасение Украины от Путина. Вот он подпишет договор. Так получается, что в четырнадцатом Путин не нападал. Понимаешь, в чем ужас ситуации? А кто тогда? Ну, я не знаю, нам же рассказывали, что Путин нападал, а тут оказывается, что тр раз транзит был, Путин не нападал. Я не знаю, как это связано в его голове, как, какие нейронные клетки, значит, связались с чем вообще и установили вот эту взаимосвязь. Ну, вот как-то так. А я еще в 2014 году хотел выпускать шапочки из фольги, понимаешь? Вот, вот жаль, надо было. Я считаю, был бы хороший бизнес. Ну, mm -hmm. да, <laughs> да бог с ним, тем не менее. Но вот это такая неопределенность, она весьма, скажем так, неоднозначно сказалась на позиции. В, я так понимаю, в, ну, на это отреагировали европейские партнеры и ну, в самом «Газпроме». Они вот сильно удивились, потому что, как бы, если ты садишься за стол переговоров, более того, ты уже подписываешь некий документ. Вот у нас, я смотрю, как бы отряда экспертов пошли оценки, что он а, юридически никчемный. Вот как в соглашение. Мы слышали да. эту историю уже? Вот опять в Минске была подписана очередная зарада. Какие-то левые люди. Это Ермак. Левые люди. Оржи. Витренко. Ну, леваков набрали, кто только. А вот. Я читаю чудовищные абсурды, которые пишут люди, которые когда-то, в принципе, ну... Я знал, знаю лично этих людей. Они, в принципе, не не вызывали подозрений, покупать, а подозрений вы... в неадекватности. А здесь а я да, да я читаю абсолютно, ну, то есть абсурднейшие заявления, которые не имеют ничего сущего. Но давай я попробую, как бы вот, вот как вообще это по логике должно выглядеть. Вот ты садишься за стол переговоров, вы начинаете договариваться каких-то определенных позиций. Да, твоя позиция переговорная должна быть подкреплена мнением юристов, желательно не одного и желательно не только отечественных. Да? То есть ты должен иметь определенную юридическую базу там, и самое главное иметь хотя бы несколько сценариев возможного развития событий. То есть не только юридических, да, как бы там технических, Зачем экономических. Сценарий? Если есть архетип украинских народных сказок о том, как... Котик и петушок друг друга ну, там обманывали, да, Котик, котик и, с петушком, да. и ели деток друг друга. А вот ты мне рассказываешь какую-то ерунду. Витрянка – это котик или петушок? Ну, конечно, когда финдиректор «Нафтогаза» после, после подписания… По развитию попросил бы. Хорошо, после подписания приезжает в Украину и говорит, они, а русские носки могут. Мы как бы с ними подписали, но русские носки. Вот они не будут это выполнять. Да? Ну, понятно, что тут уже про котика и петушка, а не про вот, вот эту всю нудную историю с юристами, договорными обязательствами и вменяемостью подписавших сторон. Ну, как бы совсем о другом же речь. Ну, то есть, как-то вот, честно говоря, для меня непонятно. Ну, то есть, вы вчера у вас все было хорошо, или там позавчера, а вот как бы завтра у вас началась зрада. Общем, резко, как бы, прям Но, как у младенца. Да, подожди, а тут, если глава фракции не пришел в, в парламент голосовать, а пошел на корпоратив и успел, ну это, <laughs> а ты говоришь витрина. Ну он уже парламент, это 50 тысяч гривен, а спел на корпоративе... Это 100 ну, тысяч вот долларов. Вот ты говоришь о том, что пост, видимо, ему заказали дороже, а тут только зарплата за подписание. А, ну, этом... Подписал за зарплату, пост чуть дороже. Не, подожди, то, что подписывает Витренко, это не просто за зарплату. Это еще и за премию. Потому что возврат 3 миллиардов, это как бы пряник... Еще тот, и для Коболева, и для Литренко. Их же там 40 человек, которые Но... сидят с раскрытыми клювиками и ждут второй части премии. премию это только первую часть выплатили. Ну подожди, а еще если не будет, как он сказал, полномасштабной военной агрессии Российской Федерации, это же еще одна премия? Так я же тебе говорю, он Путина остановил. Порошенко в четырнадцатом не смог. Но 3 миллиарда вот эти от Газпрома он планирует потратить на погашение долгов. О, вот это ты хорошую тему подняла по поводу трех миллиардов. Это обязательно, потому что э, я наивно полагал. Я понимаю, что человек далекий от энергетики, поэтому я наивно полагал, что деньги, которые... Ну, я понимаю, что там как бы отгрызет государство что-нибудь, но ты, ты предполагала сразу как бы цинично, что их просто стырят. Вот. Я предполагал, все-таки, что, что они будут направлены на модернизацию газотранспортной системы, потому что, в принципе, Украина, переходя на рыночные условия, она становится более, как бы, как тебе сказать, ну, более взрослой, что ли, да. То есть, я надеялся, что все-таки вот этот пубертат, он как-то закончится и станет понятно, что нужно повзрослеть подходить к решению сознательно, да, как бы, к решению вопросов конкурентоспособности украинской газотранспортной системы или хотя бы той ее части, которая будет, будет задействована в работе или на какую на которую могут претендовать там, в дальнейшем, например. Ну, ты нудный, я же те, говорила. Же, те же европейцы или, или. Но не ты, не я, как бы, ну ты оказалась ближе, то есть Газин Герус, мой герой, не скрою этого, известный Ахметоборец. Три года как бы он боролся с Ренат Леонидовичем, потому что у него даже он в Оливье находил Роттердам Плюс. Ну, помню, что режу бутерброд, сразу мысль, а как Ренат Леонидович и Роттердам Плюс. Вот где-то так оно и выглядело. Значит, во-первых, у «Нафтогаза» есть кредиты. То есть, «Нафтогазу» надо погасить кредиты. Второе, это средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа. То есть, привет господину Фаворову, у которого, я думаю, себестоимость теперь с 300 долларов вырастет до 400 сразу. Ну, как только деньги пойдут. Ну, по-другому же не может. Это вот была гениальная находка. То есть они получают 3 миллиарда, они выписывают с них себе премии, а потом они, чтобы не платить с этих 3 миллиардов налоги, они их рас, распиливают, показывают, что это сплошные убытки, и в бюджет поступает ноль. Нет, про бюджет Герус вспомнил, он говорит, и себя я не забыл. Нафтогаз ⁇ это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета, сказала она. И когда Герус. последний раз у нас нафтогаз дивиденды государству платил? Не платил, платил. Его Борис в, в этот Борис, что, как бы Владимир Тайбов... Ну, если, если, если он показывает убытки из года в год, это значит, что он не платит государству дивиденды. Он не убытки показывает, просто. он резко снижает прибыль. Да. То есть, если ему не надо платить, допустим, дивиденды государству, как Гройсман его прижал. 90 процентов У них прибыль упала тут же в три раза, как только Гройсман сказал 90% процентов бюджет. И резко знаешь, что произошло? Выросли операционные расходы. Ну, вот так бывает. Я, я думаю, кстати, что деньги будут тыриться, собственно говоря, нафтогазом и в, в вот последующие пять лет, когда он будет выступать организатором транзита, у него точно так же операционные доходы как вырастут. Оператору ничего не останется. Восьмой раз повторяем наш вопрос, зачем в схеме транзита еще посредник нафтогаз? В этом многочлене пятый член, да, как бы в лице. А потом в итоге, Украину. знаете, чем это заканчивается для украинской казны? Но. Вот у нас ввели в оборот новые монеты, и они будут квадратные. Отлично. Квадратные монеты будут. Вот, пектораль, духовные сокровища Украины. Ну, какие сокровища... А номинал не пишут какой 10 будет? 10 гривен. Да, вот собственно. То есть 10 гривен – это квадрат? Да. Ну, квадратные будут монетки такие. Вот. Ну, я даже не знаю, что тебе по этому поводу сказать. Ну, что еще? В Украине появится новая государственная должность. Chief Technical Officer или Chief Technology Officer, технический... Подожди, это мы уже стали 50, прости господи, вторым или каким-то штатом, технический, что у нас уже... Технический директор страны. Из такой инициативы ви выступил вице-премьер цифровой трансформации Украины. А, значит, смотри, мы тут, конечно... В... Можно я сейчас дочитаю? Давай, тут, извини. Тут, тут важно. Это, это сейчас будет цитата. Это будет человек, который скажет, какая у нас архитектура, какие технологии и как мы приходим с железа на облако. Это будет рефери, который скажет, это хорошо, а это плохо. Архитектура у них. У них страна летит в пропасть. Да? Они набирают барбершоперов для того, чтобы выстраивать архитектуру процессов да? и архитектонику смыслов. Ну, ты же помнишь, что на «Тонущем Титанике» оркестр играл до последнего. То выстраивание архитектуры — это, так сказать, не только наша, националь... наша национальная традиция, но я о другом вообще... Ты сказать, что трупы этих музыкантов всплыли в нашем Кабмине? Ну, сто лет-то 100... прошло. Сто лет-то прошло. Пипидастров, я помню. Круг реинкарнации, он так, понимаешь... должен танцевать? Колесо судьбы, оно-то прокрутилось. Ну, вот, нет, я вообще, если Фастура. смотреть, давай, давай по-серьезному. -по Действительно существует сейчас такая новая профессия это в нашем э -э -э, как бы это мягче сказать э -э, Далековесие. Где мы находимся сейчас в целом, Украина как страна? Об этом мало кто слышал, но действительно такая профессия существует, и она становится все более востребована в мире. Даже западные вузы начинают уже готовить специалистов в этой профессии. Вот, например, я общался с известным энергетическим экспертом российским Михаилом Крутихиным. Вот у него дочка как бы учится, или внучка уже. Дядька очень в возрасте, значит, этот человек, который выступает э, переводчиком, да, вот он, как бы координатор в хорошем смысле Я слова. На человечески? Между заказчиком и программистом. То есть он понимает, как бы с одной стороны, логику программного построения, там, программной подготовки продукта, с другой стороны, он понимает логику заказчика, который, какой продукт заказчик хочет получить. Вот сейчас такие переводчики, они действительно весьма востребованы, они высокооплачиваемы. Более того, они как бы на аутсорсе их постоянно кто-то заказывает к себе, потому что человек, который может как бы, программисту объяснить на его языке, а заказчику объяснить, какие проблемы возникают у программиста. Ну вот как бы для того, чтобы вот, решить вопрос дискомуникатора. Коммуникатор. Ну в хорошем смысле. Вот я так понимаю, что вот тут вот как раз и логика вот этого технического директора, чтобы объяснять папуасам Слушай, если, если в компании э, есть технический директор, и он должен переводить там архитектуру с программистского на человеческий, то это значит, что неолибертарианцы видят государство э, как э, фирму. Понимаешь? Подожди, так а ты только это поняла? Нет, ну не важно, как, когда я это поняла, важно, важно то, что, как они говорят, человек будет нам рассказывать, что хорошо что плохо. Я тогда не знаю, Петр Алексеевич как, что нибудь А это опять вернемся к литературе, а тогда кто? Если бы в курсе литературы русская все таки присутствовала, то я думаю, что дети читали бы стих Владимира Владимировича Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. И тогда не надо было это объяснять и вводить целую должность государственного ну, директора. У нас уже есть этот директора. языковой инспектор, который рассказывает, что Есть министр культуры, который рассказывает, что хорошо, что плохо. Есть э, господин Патураев, который э, повизгивает о том, что хорошо, что плохо. Есть миллионы вот, же, похожих э, людей во власти. И как-то много, большая конкуренция по рассказам ну, «хорошо» и «плохо». Видишь ли, в дурдоме, кто первый халат надел, mm. тот и доктор. Что ты ну, рассказываешь, вот, что знаешь, такое хорошо и что такое плохо. Вот с тобой бы поспорила социологическая группа рейтинг по, по поводу Дурдома. Тут, мне кажется, началась какой-то процесс или временной ремиссии, или чего-то еще. Только 25% опрошенных поддерживают идею прошлой власти пере, перенести Рождество на 25 декабря. То есть 25 декабря у нас и так будет нерабочий день, но оказывается, что, получается, 75% ее не поддерживают. Вот такая победа. Ну, я хочу находится, как бы нашли же. Странно, жить. что в православном государстве в целом, да, Вообще вопрос, 75% не поддерживают католический праздник. А почему тогда возникает вопрос, почему мы дискриминируем мусульман, иудеев, почему мы дискриминируем. А вот я бы, я караимов, почему мы этих, потом кто у нас были, сарматы, готы, гунны, авары, печениги были, кипчаки были на территории Украины. Почему мы вот эти народности дискриминируем и их праздники не празднуем всей страной? Потому что правильно было бы не только католиков почтить. Да Да и вообще я тебе хочу сказать, ведь смотри, у меня когда-то школьная тема идет, я подписан, как обычно, на родительскую группу в Вайбере, я туда не пишу, я читаю, то есть я наслаждаюсь. -то. И вот пару лет назад там возник, там есть у нас очень хорошая инициативная мама, которая говорит, ну давайте вот будет Хэллоуин, да, я хочу украсить, то есть мне ничего не надо, я хочу украсить, я хочу сделать детям праздник. Вот, и сразу же, как, как, как водится, появились возмущенные. Нет, нам эти американские праздники не нужны. Нам нужны свои, народные, аутентичные, как бы, надо, так сказать, детей приучать к культуре, разъяснять им. Вот тут я уже не выдержал. Это, наверное, был ну, как бы, наверное, первый раз, когда я написал в эту группу, если не сказать последнюю. Вот, попытавшись объяснить ей истоки появления Хэллоуина начиная, так сказать, с древнеримских праздников и кельтов, и заканчивая уже христианскими праздниками, то есть как бы вот смешение нескольких культур, оно привело к появлению праздника Хэллоуин. Так, так, так я не считаю, не я, не я, ради бога, детям нравится. Но вот речь-то шла не о празднике, а речь шла о том, что конкретно взятый, в хорошем смысле инициативный родитель, хочет сделать детям приятно. Нет, ну подожди, тогда нужно перейти на празднование Дня Благодарения. И ее, нет, и ее, американских... ее, оскорб... ну, ее как бы э, возмущение и критику вызвала инициатива Сам праздник, но, причем с логикой того, что вы, детям нужно объяснять историю и культуру. Так вот, история Хэллоуина, она как раз весьма интересна с точки зрения пересечения культур. Ну может и Халавина это интересно с точки зрения пересечения культур, но это американский праздник. Давайте праздновать тогда День независимости Штатов, давайте праздновать День Благодарения, что уже в принципе, давайте все празднуются практически, ну, я но прошу. почему ну, не поблагодарить пилигримов американских за то, что в общем-то они, они там прекрасно так поселились, убили местных и собственно отстреляли, устроили. Отстреляли это людей. прекрасное протестантское государство там построили. Да? Вот тебе, ну, как давай уже полностью продолжать тогда, потому что у нас получается так, промышленность упала резко, да, 7,5% — это много, экспорт мы свой завалили, вот это искусственно удерживаемые гривны, да. с транзитом у нас непонятно что, и русский газ мы покупаем непонятно через какое место, да. у нас происходит полное деградация территорий. Вот недавно, кстати, глава Укрпочты — это государственное предприятие, которое занималось доставкой пенсий в каждый уголок. Да? Раньше оно еще доставляло газеты и журналы в села, но потом сказала, что это выставило им тарифы, по которым газеты и журналы должны выходить на слитках золота, чтобы окупаться. Да? Вот они заявили, что пенсии им доставлять дорого, журналы и газеты им доставлять дорого, Теперь они выставили огромное количество своих отделений на продажу. Тоже с такой же инициативой выступила глава, выступила глава с какой-то индий, индийским именем глава Напсовета Ащадбанка трансформация бывшего Сбербанка СССР, да, это государственный на сегодняшний uh -huh. день банк, они тоже заявили о том, что они продают свою сеть э, в, в размере двух с половиной тысяч э, точек. Байба Апин ее зовут. Да, вот. Глава, Ащадба, глава НАПСовета Ащад, Ащадбанка вот с каким-то таким странным именем заявила, что ну, в принципе в глубинку теперь носить пенсии будет некому. Да, зато мы празднуем Хэллоуин. Валентин. То есть ты хочешь сказать, что обвал экономики Украины напрямую связан с несчастным кузнецом Нет, я Джеком, хочу, я хочу сказать, что мы, являющимся что, сейчас главным, главным героем? Да, это карго-культ. Да, потому что мы же не перенимаем их отношение, лоббистское отношение к своим промышленникам, к своей промышленности. Да, мы ее никак не защищаем. Мы перенимаем только вот эти какие-то вещи, связанные с каргокультом, какую-то непонятную демократию, которая на больших территориях не срабатывает, а Украина это большая территория. Да? Какое-то не, не либертарианство, которое под не Подожди, подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что Украина по территориально больше, чем Соединенные Штаты? Она не больше, но э, население, э, которое еще в 90-х было 52 миллиона, и площадь сравнимая с Францией, это большое государство для Европы. Да? Оно может не, не настолько большое, как Российская Федерация, но таких, в общем-то, немного в мире и есть. Поэтому... Э, я не согласен с тобой, что, ну переняли же абсолютно спокойно День Святого Валентина. Никого это не парит. В той же России переняли День Святого Валентина. Ну нормально, как бы нормально. Нравится че, детям хавык? Я же не говорю тебе, ты, что надо вводить... Ты, надо, ты не чувствуешь некоторый конфликт интересов, когда праздник? Надо вводить как бы так, как государственный праздник. Я тебе больше скажу. А, вот что я хотел тебе сказать по поводу, когда ты сказала о социологии, о легком, так сказать, когда мы начали обсуждать праздники. Тут на недавнем эфире на Ньюзван был опрос, верите ли вы в Святого Николая? Ну и вообще, как бы вот в этих мифических персонажей. Так вот, более того, опрос проводился среди. Его существование доказано, почему ну, опрос проводился среди населения 18. Так вот, 50% верят в Деда Мороза. Это не шутка. Это был абсолютно серьезный социологический. 50% процентов украинцев верят в Деда Мороза. 30% процентов верили в святого Николая. Вот. Давайте праздновать тогда День Святой Елены. Она тоже внесла большой вклад в развитие и христианства и в Византийской империи. И вообще, ну, почему только Валентина? Это, мне кажется, не очень справедливо. И будет у нас Хэллоуин mm -hmm. святой Елены. Ты Я же, считаю, же, это будет ты аутентичный же, ты украинский, же помнишь, кого, украинский праздник. Каких педастров пи -пи <свят> венчал этот мифический Валентин? Чье, кстати, католическая церковь не уверена в его существовании. Поэтому. Ну, ну вот взяла такую бабу и морды об асфальт, ты понимаешь? Быть тебе Хэллоуином святой Елены, понимаешь? Причем здесь случае? одно к другому, если она нашла крест, на котором распяли Христа. Причем здесь Хэллоуин. По легенде. Не по легенде, это доказан, доказанный исторический факт, это мать императора Константина. Ну о чем ты говоришь вообще? Крест покажи, который она нашла. Ну вот. Ну вот, поэтому, собственно говоря, святого Валентина не надо обвинять. Дело в том, что э, ни православная, ни католическая церковь не, с, не сомневается в существовании ни Святого Николая, ни святой Елены. Да а вопрос вопрос верования это личное дело каждого, что если это еще раз, если это не навязывается. Вот если это не навязывается на государственном уровне, мы же с тобой начали с того, что пытаются навязать католическое Рождество именно на государственном уровне. Но, а верить точно также вот, против джека праздников. В, ради бога, еще раз, это твое, вот это твое право, вот, верить, не верить, быть за, быть против, вот это и есть демократия. Ну, мне кажется, что это тоже какая-то придумка для того, чтобы развалить экономики непонятных э, либертарианскому миру э, государства, да? и... Я тебе хочу сказать, что либертарианская вообще теория, раз тебе она так нравится уже, это слово, это вообще теория на экспорт. Что по большому счету, развитые и европейские страны, и те же Соединенные Штаты Америки, они не исповедуют либерализм в его чистом виде, как его, собственно, представляют теоретики. Там влияние государства и, собственно говоря, его руководящая и направляющая роль еще похлеще, чем в Советском Союзе. Но, тем не менее, идеи Чикагоской школы, просто направленные пи... на развал экономики э, Аргентины, Чили, э, арабских государств в ряда, да, добрались, в общем-то, и до Евразии. Поэтому разница между... Поэтому нормально они Разница между, знаешь, между хомячком и крысой. Понимаешь? Обе крысы. Но одного пиар лучше. Вот то же самое происходит, собственно говоря, вот с теориями экономическими теориями, которые экспортируются так называемыми цивилизованными странами в, страны, в страны третьего мира. И Хэллоуин здесь совершенно ни при чем. Ну и нечего и праздновать протестантские праздники в православном государстве. Это был гидпроход пароход Киса и ося. Читайте нас, слушайте, рассылайте своим друзьям, обсуждайте, пишите нам комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока! Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.